Йога-нидра во время перерыва в работе. Убедитесь, что во время упражнения вас никто не потревожит. Выключите яркий свет. Зафиксируйте в уме, когда вам необходимо закончить занятие. Примите удобное положение тела. В идеале в позе шавасаны на коврике для йоги. Закройте глаза, расслабляйте тело в шавасане, отпустите его же ума. Пусть он свободно блуждает, прилипая к внешним звукам. Не анализируйте их и не размышляйте. Просто отслеживайте их как свидетель. Перенесите свое внимание на тело. Дышите глубоко и на выдохе чувствуйте себя как бы выходящими из тела. Сфокусируйте внимание на точках соприкосновения тела с полом. Развивайте это ощущение. Теперь перемещайте свое внимание по различным частям тела.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 Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Пятый палец. А ладонь. Зафиксируйте ладонь в сознании.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 Лодыжка, пятка, подошва правой стопы, подъем правой стопы, большой палец, второй палец. третий палец, четвертый палец, пятый палец, переводим свое внимание на левую сторону, большой палец левой руки.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 пятка, подушка левой стопы, подъем левой стопы, большой палец, второй палец, третий палец.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 Живут. Хорошо. Сейчас переводим свое внимание на целостные части. Вся правая нога. Вся левая нога.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 Представьте себе это расслабленное тело, лежащее на полу. Сейчас внимание перемещается на дыхание. Мысленным взором просмотрите, как дыхание движет пупком и грудью, как оно вибрирует в горле, и в ноздрях. И остановите внимание на любом канале продвижения воздуха по своему желанию. Удерживайте это внимание в течение некоторого времени. Начинайте подсчет дыханий от 11 до 1. 11 вдох 11 выдох и так далее до 1 Остановите подсчет и дышите долго и глубоко. Полежите спокойно в течение нескольких минут. Медленно потянитесь всем телом. Откройте глаза и встаньте. Сеанс закончен.